По длине или частоте электромагнитные волны делят условно на 7 диапазонов. Низкочастотные волны излучаются источниками переменного тока. Интенсивность этих волн мала. Радиоволны используются для телевизионной и радиосвязи, радиолокации. Инфракрасные волны излучают нагретые тела. Видимый свет воспринимается человеческим глазом. Ультрафиолетовый свет излучается звездами и другими космическими объектами. Рентгеновское излучение обладает высокой проникающей способностью. Гамма-излучение возникает при ядерных реакциях. Оно губительно для человека.